Коберлик раздает деньги и подарки всем желающим. Да-да, вы не ослышались. Мы подарим вам 1000 рублей на оплату первого заказа и набор косметики для дома, если вы станете нашим зарегистрированным покупателем или партнером. Так что бегом за покупками в наш интернет-гипермаркет. Акция действует во всех странах. Жители Украины получат в подарок 400 гривен, Кыргызстана – 1000 сомов а Казахстана – 5000 тенге. Для Беларуси денежный приз составит 30 рублей, для Молдовы – 300 лей в подарок. Как получить деньги на первую покупку? Выполняйте простые условия. Первое. Зарегистрируйтесь на проекте Faberlic Онлайн» до 19 мая и получите на свой регистрационный номер денежный приз. Второе. До 19 мая, то есть до конца текущего каталога, оформите свой первый заказ на сумму от 2000 рублей. Это 800 гривен для Украины, 3000 сомов для Кыргызстана, 10 тысяч тенге для Казахстана, 750 лей для Молдовы или 75 рублей для Беларуси. Денежный приз отминусуется от этого заказа автоматически, то есть заплатится. Платите вы уже за минусом подаренных вам денег. Вот такие простые условия. А хотите дополнительный бонус? Хотите, чтобы мы подарили вам еще и набор косметики для дома в придачу? Тогда увеличьте сумму первого заказа до 2500 рублей. Это 1000 гривен для Украины, 3500 сумов для Кыргызстана, 12500 тенге для Казахстана, 900 лей для Молдовы и 90 рублей для Белоруссии. Успейте оплатить этот заказ до конца каталога, то есть до 19 мая и уже в заказ по следующему каталогу с 20 мая по 9 июня на минимальную сумму своей страны добавьте подарок. В подарочный набор входит три продукта. Первое. Средство для чистки духовок и плит. Оно спасает от изнурительной борьбы с пригоревшим жиром, сахаром, застарелым нагаром. Быстро размягчает загрязнение и легко смывается. Подойдет для керамики и стекла, газовых горелок и грилей, барбекю и шашлычниц. Справляется с грязью без амбразивов, не царапая и не повреждая поверхность. Второе. Универсальное моющее средство. Это гель с минимальным количеством пены. Он не оставляет разводов и не требует смывания. Он подойдет и для стены, и для пола, и для подоконников, и для... Для мебели. И третье – влажные салфетки для автомобиля. Они предназначены для быстрой очистки приборной панели и других деталей интерьера. Но деньги и набор в подарок – это еще не все. При желании вы сможете продолжить свое участие в большой стартовой программе для новичков и в следующих восьми каталогах покупать наборы хитов «Фаберлик» по фантастически низким ценам со скидкой до 90%. Международный интернет-проект «Фаберлик Онлайн» желает вам приятных покупок. Вливайтесь! С «Фаберлик» выгодно!